Здравствуйте, уважаемые профессионалы и любители шашечной игры. Сегодня мы с вами рассмотрим дерзкий дебют. Уже своим третьим ходом белые вторгаются на пункт Е5 и строят черным интересные ловушки. Вот этот дебют возможен после ходов cd4 fg5, bc3, gh4. И уже здесь третьим ходом белые захватывают пункт Е5. Кажется, что шашка e5 подвержена окружению и у черных гарантированное преимущество. Но здесь черным надо играть довольно-таки аккуратно. Ну, лучший ход здесь e6. Черные начинают охват шашки e5 и на ход e4 играют f7. Белым надо играть cb 4 Ну и здесь сильнейшее продолжение b5. После этого хода, возможно, за белых как раз интересная ловушка. Играем CB2 и бьем в центр. В чем идея? Если черные играют dc5, напрашивающийся шаблонный ход, то белые здесь могут даже рассчитывать на победу. Они играют b 2 Черные нападают на шашку e5. Закрываемся dc3 размен. И на ход dE7 играем ED2. Ну, нападать пока бессмысленно. И черные играют b 7 Тогда играем dc3, и вот здесь вся соль ловушки. Если черные играют cd4, тогда мы жертвуем шашку. Черные вроде бы добились выигрыша шашки, но на самом деле эта позиция проиграна. Играем cd4, и черные проигрывают, несмотря на лишнюю шашку. Есть возможность 4 хода. На b6 проводим комбинацию. Отдаем одну шашку, затем вторую, и бьем... 3 шашки с легким выигрышем. Так, FG5 невозможен из-за простого удара. B3. И белые оказываются в дамке. В дамках. ED6 также невозможен из-за простенькой комбинации. Отдаем одну шашку. Затем вторую. И забираем сразу же три. С выигрышем. И, наконец, последний ход CB6. После этого делаем точный ход B3. Ну и здесь снова у черных 4 хода. Невозможен ход B5 из-за HG3. И белые снова оказываются в дамках. Также невозможен ход FG5 из-за также HG3. И белые снова прорываются в дамки. Если черные в этой позиции играют ED6, то снова проводим комбинацию. Отдаем одну шашку, затем вторую и забираем сразу же три, с выигрышем. Ну и наконец последний ход. Если черные в этой позиции играют hg3, жертвуют обратно лишнюю шашку и играют ed6. Тогда снова проводим комбинацию. Отдаем одну шашку, затем вторую, затем третью и белые добиваются победы. Вот такая интересная ловушка в этом хитром дебюте. Ну конечно в этой позиции после b5 и хода cb2 сильнейший план игры за черных такой. Не, лучше не играть dc5, э, лучше в этой позиции разменяться gf6. И здесь белым надо играть очень аккуратно. Ну, Наиболее простая ничья, наверное, такая. Играем Fe3. Закрываем дырку на поле E3. И на ход h 7 играем Аb2. Черные начинают охват центра белых. ab 6 Bc3. Gh6. Ну и здесь белым надо разменяться. Hg3. Черные играют. e 6 И на ход Gh4 играют dc5. То есть, видите, связали центр. Не дают пошевелиться нам. Ходом CB4 и черные попадут в дамки. Но здесь мы все-таки добиваемся ничей с помощью комбинации. Играем FE5. Ну и после размена f 7 вываливаемся в центр. DE5. Черные играют FG7. И здесь надо сделать точный ход. GF2. Теперь на ход b 5 проводим комбинацию. Только она нас и спасает. Играем d 6 Затем Е4 и затем cb 4 Черные остаются с лишней шашкой. Но здесь ничья за белых вполне возможно. Я думаю, тут уже сами разберетесь. Какие еще варианты были возможны <coughs> в этой позиции? Кроме нападения b 5 в этой позиции был возможен размен GF6 назад. Теперь белые играют b5. Ну и после хода hg7 играем, играем dc3. Здесь возможны 4 плана игры. Самый сильный ход bc5. Есть ходы gh6, gf6 и d5. Давайте рассмотрим все четыре плана. Ну, самый сильный план игры за черных bc5. И на ход cb4 сыграть именно gf6, не давая охват. Белым своей позиции. Теперь на нападение в G5 черные меняются. Но все-таки, видите, у черных ослаблено дамочное поле D8. Поэтому эта позиция примерно равная. Играем CD2. Ну и на, раз... на ход FG5, видите, стоит угроза d 5 И черные грозят прорваться в дамке. Нам надо играть d 3 Черные тогда меняются назад. Но мы здесь начинаем охват центра черных играем hg3 и на ход fe5 играем ab2 не даем hg5 из-за gf4 поэтому остается э, играть fg7 тогда играем fe3 ну и черным здесь лучше всего разменяться заодно уже здесь черные ставят ловушку белым играем ef4 белые бьют на c3 ну и после хода gf6 и размена белым проще всего сыграть cb4 Теперь здесь за черных возможны две ловушки: после хода е4 и после хода еg5. Давайте рассмотрим обе. После е4 белые меняются аб6. Ну и возникает симметричная позиция после фе 3 и бц 3 Далее возможно hg5 аб4 gf4 bc5 fg3 cb6. Вот этот ход уже ведет, э, так скажем, к проблемам проще всего в этой позиции белым сыграть cb4 тоже важная симметричная позиция поэтому ее лучше запомнить cb6 и видите угроза bc7 неотразима как бы черные не играли белые достигают ничей а если в цитноте допустим белые дернутся сыграть cb6 тогда уже черные играют gf2 ну и здесь еще спасает ход dc7 а вот ход bc7 уже проигрывает черные ставят дамку на e1 и видите, белым некуда сходить. То есть на постановку дамки черные бьют на поле e7 и уже выигрывают черные здесь. Так что будьте аккуратны. Даже в простых на вид позициях. И вторая ловушка. Возможно, если в этой позиции черные играют fg5. Правильно в этой позиции сыграть bc3. С идеей разменяться. Ну, либо разменяться cd4, либо сыграть gf2. Теперь, если черные меняются cb6, тогда мы уже играем b5. Ну и на вынужденный ход dc5 жертвуем шашку и успеваем прорваться в дамки. Здесь позиция ничейная. Если же в этой позиции белые дернутся, сделают напрашивающийся ход а 6 Вроде бы кажется ничего страшного. На самом деле здесь у черных очень красивый и тюдный выигрыш. Смотрите, bc3. Надо играть. Тогда играем hg5. А b4, gf4. Ну и на ход bc5 не даем белым прорваться в дамке. Играем bc7, сдерживаем их. Теперь единственный ход cb4 и черная игра от e 2 На ход b5 они ставят дамку именно на e1 и все четко сходится в пользу черных. Например, cb6, cd6, b7. Черная игра от дамкой на h4 единственный ход. И побеждают во всех вариантах. То есть смотрите, на постановку дамки самый естественный ход мы ловим дамку. И теперь, если белые играют аб6, здесь очень красивый выигрыш. Щедро жертвуем шашку и играем дамкой на d6. И выясняется, что эта позиция проигранная. То есть на ход gh2 играем, ну, допустим, на b8. И на ход dc5 одна дамка легко справляется с двумя шашками белых. Черные побеждают. Если же в этой позиции белые играют gf2, тогда выигрываем за счет цепочки, так называемой. То есть играем на h2, ну и как бы белые не играли, мы грозим напасть в поле g1. То есть на ход dc5 нападаем, и белым некуда ходить, приходится сдаться. А если белые играют fe3, тогда снова связываем силы белых по рукам и ногам, ну и легко побеждаем. Вот такая красивая ловушка. Если белые в этой позиции играют АБ6, тогда уже играем АЖ3. Видите, дамку ставить нельзя, так как она будет тут же поймана, поэтому приходится играть ЖХ2. Тогда ставим дамку на поле Е1. Ну и снова, видите, нельзя ставить дамку, так как она тут же ловится. И черные побеждают. Поэтому белым приходится жертвовать шашку, бьем тогда вперед. Ну и когда белые ставят дамку, здесь уже легко побеждаем. Тут уже белым от проигрыша не отвертеться. Если же в этой позиции белая игра, допустим, h2, тогда играем дамкой на e1. Ну и здесь на постановку дамки... Ну а 6 ведет к тем же вариантом, которые мы только что смотрели. А если, допустим, белые играют, э, ставят дамку, тогда... Ставим дамку на h4 и ловим дамку белых. Ну и видите, здесь уже э, так называемый финал штаны. То есть э, черная дамка также легко справляется с двумя шашками белых. Вот такие прикольные ловушки. Так, если в этой позиции черные играют не точно, допустим, играют g6. Тогда уже играем cd2. Ну и напрашивающийся ход bc5 уже проигрывает. Ну, естественно, нельзя ЕФ6 из-за несложной комбинации. Отдаем одну шашку, вторую и забираем 4 с выигрышем шашки. То есть, видите, у черных 5, у нас 6. Здесь белые должны легко победить. А напрашивающийся ход bc 5 также проигрывает. Играем cb 4 Ну и на ход ЕФ6, лучшего уже не видно, проводим размен тройной одеколон. Играем fg 5 Затем fg3 и бьем именно царской шашкой e1. Видите, у черных образовался разрыв по флангам, кроме того застряла шашка на a7. Именно за счет нее белые и побеждают. Играют d3 не дают черным пошевелиться. Ну и на ход d7 играет hg3. Пусть ef6 развиваем сильный фланг a2. Ну и на ход fg5 играем gf4. Здесь возможны два варианта. Если черная играет GH4, тогда играем BC3. Теперь уже видите, размен DE5 здесь невозможен из-за простого удара. Также очень часто встречающиеся в практической игре э, при блокаде фланга. То есть играем B бьет на D6 и затем проводим удар по затылку. Играем CB4, я B6. Мы остаемся с лишней шашкой и легко выигрываем. Если же в этой позиции черные играют АБ6, а лучшего не видно, тогда занимаем центр, СД4. Черные еще максимально сопротивляются, жертвуют шашку и играют АЖ5 с угрозой сыграть же f 4 Тогда меняемся ЕФ4, ну и приходится бить С на Е3, лучшего не видно. Тогда бьем именно назад, ну и здесь у белых выигрыш за счет лишней шашки. Например, gf 4 dc 3 то есть на ход ФЕ3 грозим. Отдать лишнюю шашку, ну и просто сыграть gf2 с выигрышем. Побеждаем за счет связки левого фланга, äh, правого фланга черных. Если же черные это видят, играют bc5, тогда здесь все сходится в пользу белых. Играем gf2, ну и на ход b7, можно напасть, допустим, fg3, надо отходить. Тогда заходим в люпки, ну и здесь легко выигрываем за счет большого материального преимущества. Так, также в этой позиции, кроме хода GH4, был возможен ход DE5. Вот здесь раз, возмен, размен уже возможен, но он также проигрывает. Очень красиво, смотрите. Бьем B на D6 также, и затем играем GH2. Здесь уже удар по затылку невозможен, но белые также остаются с лишней шашкой. Кажется, что ничья за черных не за горами, но это не так, эта позиция проиграна. После вынужденного размена f 4 играем b 4 точный ход. В чем идея? Если черный играет f 3 лучший ход, тогда играем BC5. То есть, видите, мы не даем черным пройти на поле D2 из-за простой ловли. Меняемся BC3 и выигрываем. Поэтому черным приходится играть f 2 Тогда играем DE7. И видите, дамку ставить черным нельзя. Если ставят на поле E1, Тогда дамка черных ловится. Играем с АБ6 и bc 3 Ну и затем ставим дамку и выигрываем. На поле же 1 также нельзя ставить дамку, так как она тут же гибнет. И белые побеждают. Поэтому в этой позиции приходится играть bc 7 Ну естественно здесь есть выигрыш после хода cd 8 Но мне э, больше всего нравится вот такой... Техничный выигрыш. Играем bc3. Снова видите, нельзя ставить дамку на E1. Из-за того, что мы поставим дамку на f8, и дамка черных гибнет. Если же черные ставят дамку на g1, здесь мы проводим небольшую комбинацию. Можете попробовать найти выигрыш за белых самостоятельно. Поставить видео на паузу. Играем АБ6. Приходится бить. Затем ставим дамку. И затем играем cb4 такой несложный но красивый выигрыш если же черные это видят допустим ну допустим еще заходят любки здесь такой удар ставим дамку на f8 затем и отдаем b6 и бьем три шашки с выигрышем если же черные отдают шашку и ставят дамку на g1 лучшего не видно тогда ставим дамку на F8. Грозим поймать дамку черных, поэтому приходится играть GH2. Тогда играем CD4 и грозим поймать дамку черных. Ну и черным приходится расстаться со своей единственной шашкой и белые легко побеждают. Такой прикольный вариант. Также в этой позиции плохо играть GF6. Ну еще неплохо, но после FG5 здесь уже ход FE5 также проигрывает. Здесь возможно окружение центра черных. Если черные играют шаблонно, играем gh6, ну и на ход bc5 играем cb4. Ну и далее возможно, допустим, e6, cd2. И черным надо куда-то выходить. Остается занимать пункт d4, играть d 4 тогда играем hg3. Черные, допустим, играют d7, играем d 3 ну и на ход f 5 играем EF4, точный ход. Ну и тут э, на ход AB6 играем ED2. И здесь возможны два варианта. Если черные играют EF6, тогда э, позиция черных полностью зажимается. Связки в нашу пользу. Играем DE3, ну и на ход FG5 играем AB2. Далее B7, GH2. У черных единственный ход f 7 Ну и здесь мы легко побеждаем. Играем H7. И в ответ на размен е 6 играем е 4 Ну и черным некуда ходить, остается только сдаться. Техничный выигрыш тоже. Если в этой позиции черные это видят, допустим, игра dc 3 Лучшее сопротивление, тогда играем ДЕ3. Грозим выиграть шашку c 3 черные это видят и проводят небольшую комбинацию. Отдают одну шашку, затем еще две и заходят в любки. То есть черные отдали три шашки и грозят выиграть одну. Здесь у белых тоже выигрыш. Смотрите. Играем CD4. Черные вынуждены бить в дамки. Иначе они остаются без двух шашек. Нападаем BC5. Черные вынуждены закрыться. И играем b 4 Черные, видите, без двух шашек. Кроме, их, кроме того, их дамка на E1 ограничена. То есть, видите, нельзя пошевелиться ей из-за простой ловли GF4. Приходится поэтому играть ЕФ6. Тогда играем АБ2. Ну и на ход ФЕ7 играем Б, Б3. Ну здесь, видите, снова нельзя пошевелиться. Черным сыграть ЕД2 из-за простого удара, ДЕ5. Удар по затылку. То есть как бы черные не били, шашкой Б6 или шашкой Ф6 мы бьем именно назад. И легко побеждаем. Если же черные это видят, допустим, кидают шашку ФГ5, еще сопротивляются Играет ЕД2. Здесь самый простой и самый красивый выигрыш вот такой. Смотрите. Играем фе Ну и в ответ на постановку дамки у нас, видите, друзья, получается две лишние шашки. Да? Даже три уже тут получается. Три лишние шашки. Мы отдаем две и размениваем дамку черных. Остаемся с лишней шашкой. Но здесь еще у черных центр. И вроде бы ничья возможно. Но на самом деле здесь очень красивый выигрыш. Смотрите. аб 6 DC3, BC5. БЦ, э, и вот здесь можете поставить видео на паузу и попытаться найти очень красивый выигрыш. В финале будет очень неожиданная жертва. И белые побеждают. Поставьте видео на паузу и попытайтесь выиграть. Самостоятельно. Ну, кто не найдет, показываю выигрыш. Смотрите. Играем CB4, точный ход. Ну, d 6 играть без Приходится, cd4 нельзя из-за того, что белые заходят любки. И здесь мы неожиданно жертвуем шашку, fe5. Приходится бить на d4. Ну и тут делаем скромный ход, gf2. И черным остается только сдаться. Такой красивый выигрыш. Так, еще в этой позиции... Кроме ходов bc5, gf6 и g6, был возможен ход t5. Размен. Но здесь у черных, несмотря на то, что центр, все-таки позиция более предпочтительная у белых. Например, cb4. И белые и черные развивают свои сильные левые фланги. gf6, b2, fg5, bc3. Здесь черные начинают развивать свою отсталую шашку а, а7. Играют ab 6 Мы играем cd2. То есть не даем сыграть Gf4 из-за простой комбинации d3, B5. И затем мы попадаем на пункт А7 с выигрышем. Поэтому черным приходится играть dc7. Тогда играем d3 и грозим сыграть EF4. Поэтому у черных единственный ход gf4. Играем hg 3 не давая хода f 5 Ну и на ход f 7 Играем f 3 Ну и здесь э, возможны две ничьи. Либо сыграть Е4 за черных. Там конечно у белых большое преимущество, но выигрыша нет. А если же черные сыграют БЦ5, также шаблонный ход. Здесь у белых очень большие шансы на выигрыш. Играем Е2. Ну и здесь также можете поставить видео на паузу. Уже попытаться найти э, ничью за черных. Так, в этой позиции есть два хода. GH6 уже неожиданно, красиво проигрывает. Смотрите. Здесь попытайтесь найти выигрыш за белых. Тоже очень красивый и неожиданный. Играем gH4. Ну, бесполезно играть hg5, потому что мы сыграем FG3, затем g h2 и затем выиграем шашку. Поэтому черным приходится меняться. g4. Очень неожиданная позиция. Выясняется, что белая здесь красиво. Окружают центр белых. Э, черных. Играем CD4. Ну и у черных единственный ход, де 5 Тогда играем DC5. Грозит CD6. Поэтому черные вынуждены закрыться. И здесь белые делают очень красивый. Просто фантастический ход, GH2. Очень тяжело его найти в расчете. Очень красиво, смотрите. Ну и на ход FE3 играют... Э, hg3, то есть видите нельзя ed4 сыграть из-за b5 простого, Она а единственный ход ed2 белые играют b5 и остаются с лишней шашкой, но тут белые легко побеждают, можете убедиться в этом сами, а где же все-таки была ничья, а ничья в этой позиции была вот такая, играем cd4 и затем меняемся ef4 Черные грозят занять центр, поэтому белым лучше всего сыграть cd 4 Грозим сыграть bc5, поэтому у черных вынужденный ход ba5. Тогда проводим небольшую комбинацию: Отдаем одну шашку dc5, затем вторую ab4 и заходим в люпки. Черным приходится закрываться gf6, но все-таки здесь у черных есть техничная ничья. Они играют ab4, ну и в ответ на нападение отходят. Белые занимают большую дорогу, но здесь черные красиво жертвуют три шашки. Играют dc 5 затем f 6 и затем играют АБ2. То есть черные грозят занять либо большую дорогу, либо обрезать шашки белых по тройнику и достичь ничьей. Это позиция ничейная. Друзья, если вам понравилось данное видео, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Пишите комментарии, задавайте вопросы, если что-либо непонятно, отвечу на все вопросы. До свидания и давайте воевать только на шахматной и шашечной досках.